доброго времени суток я Игорь Черноусов трафик наш хлеб вы смотрите мой видеоотчет по прохождению тренинга Сергея Грань я прошел уже практически три занятия по двум уже опубликовал отчеты сейчас заканчиваю третий урок хотелось бы в планах у меня было сразу же после окончания урока записывать видео отзыв. но как всегда времени не хватает и вот сегодня решил записать все видеоотзывы по пройденному уроку первый урок называется он выбор ниши прежде чем о нем рассказывать я скажу вообще о третьем релизе тренинга Сергея грань конечно с технической точки зрения это реально шедевр то есть сделано все более чем профессионально то есть Каждый урок разбить на колоссальное количество видеоуроков, то есть отдельных тем. Каждая тема освещается роликом, небольшим коротким роликом длительностью по 7 минут. Вот в первом уроке таких тем, посмотрите, их 75. Но самое интересное, опять же с моей точки зрения, в третьем релизе тренинга, что Сергей полностью поменял схему обучения, потому что... После каждого вот такого небольшого видеоурока идет очень тщательная проработка полученного материала, то есть контрольные вопросы, задания, которые необходимо выполнять в парах. Большой объем информации, который нужно отрабатывать. Конечно, на это тратится много времени, но результат однозначно будет. Я могу с уверенностью сказать, что вот если на тренинг ранее приходит человек с нулевой подготовкой в плане инфобизнеса, но с желанием научиться строить свой инфобизнес, человеку у которого есть достаточно много времени, а это обязательное условие для тех, кто вписывается в тренинг грани. И, конечно, было бы очень неплохо, если бы у вас был человек, который бы вам помогал каких-то технических вопросов Но опять же, сейчас в плане помощи тоже много поменялось на тренинге. Вот, когда буду записывать отчет по третьему видеоуроку, я скажу, как сейчас вообще проходит работу на тренинге вот если вы новичок вот если вы хотите научиться строить инфобизнес в этом отношении тренинг ранее однозначно для вас будет находкой но нужно работать и сейчас не то что нужно а придется работать дело в том что я на тренинге уже с 1 апреля 2015 года но время для тунеядцев и лентяев, среди которых был и я, она уже закончилась То есть сейчас, если вы ничего не делаете на тренинге то вас просто подстегивают рублем. Потому что сейчас ежемесячная оплата, участие в тренинге, то есть клубная система, платить по месяцам и проходите тренинг. Поэтому просто отдать 200 долларов и ничего не делать, это, наверное, не лучший вариант расстаться с таким деньгами. Поэтому я и уперся, начал активно проходить этот тренинг, чтобы его зафиналить и вернуться к проекту, который я вот на время прохождения тренинга приостановил. То есть я приостановил сейчас свои вебинары, я приостановил активно заниматься партнерскими продажами за финале тренинг в грани. И опять же ко всему этому вернусь, потому что ну, лично мне это очень нравится. А что мне очень понравилось на первом уроке, потому что обещал сделать обзор, Кроме вот этой тщательной проработки и однозначно шикарной методики выбора ниши, мне очень понравилось то, что Грань достаточно кратко, как ни странно, то есть не в стиле Грани, а грани рассказал о том, как писать продающий текст. Потому что результатом первого урока это не только выбрать нишу, но и провести несколько бесплатных консультаций. То есть найти своих первых клиентов и бесплатно их проконсультировать, но ну, проконсультировать за... Но для того чтобы эффективно собирать, необходимо было научиться писать рекламные тексты. И урок, который мне очень понравился, это урок, который я сейчас пытаюсь его найти. Но тут их очень много, как вы понимаете. Урок, который был посвящен именно написанию рекламных текстов. Мне вообще писать нравится. Я обучаюсь даже у замечательного человека Юлии Лихачевой. То есть я состою в ее закрытой группе. Которые она проводит в тренинг по копирайтингу. Вот и те знания, которые вот дала мне Юля, вот то, что подкинул Ирань, конечно, позволяет каждому человеку ну, написать хороший рекламный текст для своего тренинга и очень простые рекомендации которые дал грань как где набирать своих первых людей как проводить эти бесплатные встречи и вебинары ну, возможно несколько сумбурный отчет по первому уроку все что хотел практически сказал если у вас возникают какие-то вопросы по этому тренингу, вообще как проходит обучение у Сергея Играевна, пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях под этим видео. Я, конечно, приглашаю вас к себе на вебинары, который я в ближайшем времени возобновлю. Буду, опять же, бескорыстно с вами делиться информацией, которую я буду добывать в плане где и как Искать активные источники бесплатного трафика. Если заинтересовались тренингом Грани, то в описании этого видео я размещу ссылку. Смотрите, сам грань более подробно расскажет о том, что он даст вам на своем тренинге по обучению инфобизнеса. Большое всем спасибо, до свидания.